Я с, с этим я могу согласиться, но вы сейчас берете историю, которая, в общем-то, относительно недавняя история. Я читал у Сергея Лазарева, есть такой Сергей Николаевич Лазарев, который написал известные эм, эм, значит, много книг под одним названием в общем, «Диагностика кармы». И вот в одной из них он описывает о том, что 5000 лет тому назад когда на Земле было очень, так скажем, распространилось язычество. Бог Всевышний послал на землю своего посланника ну, будем называть его Моисеем, и, вот, и Он обличил его полномочиями чтобы все-таки он пришел на землю поскольку если приходит куда-то кто-то приходит, он должен обладать какими-то полномочиями ну тогда не было там лайсенса вы же понимаете, но какие-то полномочия наверное были, которые все понимали, и вот то есть, в назидание, скажем так, потомкам, и чтобы решить вопрос, когда люди перестали соблюдать законы, божеские законы, заметьте, 5000 лет, 5000 лет назад, примерно в это время, началась Кали-Юга. То есть, это совсем как бы из другого источника, но все сходится в одну точку. Вот битва на поле Куркшетра, то, что мы говорили, где произошла, вот это, где погибло 650 там, миллионов человек в течение 18 дней и прообразы, вот, теперешние ядерные, скажем, бомбы ядерного взрыва, которая там было, а вот эти пять тысяч лет. И вот пришел на землю Моисей и иудейская нация, чтобы дать людям образование, чтобы объяснить, как надо все-таки жить по божьим законам. Uh, и когда он пришел, он начал рассказывать, ну, ему говорят, а, а кто ты такой? Ну, он, конечно, как, знаете, поезжай в Киев и узнаешь, кем был там Нет, просто поезжай в Киев все. Так вот, он говорит, я посланник, я божий посланник. Он говорит, ну, придавите карточку, там, фотографию, там, родинка, помните, как у Карца Васильченко. Да, он предъявляет там полномочия, они принимаются. Так вот, там написано, в этих полномочиях это Богом избранный народ, который должен соблюдать естественно, поскольку он объясняет, как надо правильно жить, и этот народ, и все люди, которые соответственным образом должны все это соблюдать сами. Ну, потом это нашло в Библии воплощение в виде заповедей. То есть, ну, получается так, что если этот народ, так, если этот народ, естественно, соблюдая в идеале, соблюдая все, то есть они как бы ангелы, они с крылышками все должны уже летать и вознестись, и так далее, и так далее. Этого не произошло. То есть, что произошло? В итоге произошло в итоге о том, что ну как бы полномочия есть, но качество, поскольку мы перешли уже в раздел кали это качество невежества, то есть люди как-то вошли в общий поток вот этого язычества, что ли, можно предположить, и они стали вести себя точно таким же образом. То есть законы, заповеди перестали соблюдаться. Но Богом избранность осталась. И что происходит? Помните, Рабиндрана Тагор э, в время сказал, э, чтобы... Скажем, есть сильный есть слабый. Так вот, э, миссия сильного не показать, что я сильный, а ты слабый, а протянуть ему руку, чтобы поднять его на свой уровень и сделать тоже его сильным. В данном случае пришли люди, которые говорят, а мы богом избраны. Докажьте. То есть перестали верить всяким. Уже лайсенс нужен, понимаете? А лайсенса-то нет. Я просто смеюсь, на что нас вытянули выборы Лукашенко. Банальный еще и прочим. Але <с> ж <YEA> мы не можем оценивать их как бы с банальной точки гляджения, пункту гляджения. Зараз, вось только что поступила информация, Гайдукевич сказал, что его компания прошла на пятерку с плюсом, и по данным, по данным его штабову он на другом месте находится. Кратцей, кажется, ставка на Караткевич не прошла, але это даденный его штабу, и я не могу сказать, что сопроводу их это так. А и... На первом месте, простите за такой вопрос, странный На, на, на, первом, на первом месте такие стран, странные вопросы. А, и вот пришла фотка, Цудовная фотка, где э, хлопец Коля голосует за своего батька. Лилирично, <laughs> вы... Вельми лилирично. Да. <laughs> а, а там написано, что он голосует за своего батьку? Ян а, кидает бюллетень в урну, Але я не ведаю, чему хлопчик Коля Мае право голосовать до 18 а сколько, годов. Сколько, сколько ему лет? А ён -го года. О, о, так. О, что вы говорите? Так он уже большой мальчик. Вели, вели, вели, вели, вели, вели, под батьку не вышивали. Так, ион нет, даруйте, он 2004 году. Вот это другое дело. 2000 года. да. Он еще маленький. Тут я успылил, он молодший за моего сына. А когда, скажите, можно, в общем-то, становиться, что ли, там, президентом? Лукашенко стал у 39 годов, э, и Тадыш поправили конституцию э, до того, что можно у 35, э, подается мне, становиться президентом Республики Беларусь. И ты 10 годов жил на территории Республики Беларусь. Ну, Калитый 10 годов жил, это достаточно справедливо, скажем так. Э, а вот, э, да, хлопчика, колли нам еще чекать и чакать... Я, я, я, я, я кольки таких выборов можно провести, так и хлопчик Коля пройди до места, до своего. Так вот я и говорю. Золотым пистолетом от Медведева. Я все время и говорю, а возможно там будет какой-то закон или он уже существует преемственность поколений, скажем, титул переходит по наследству, нет такого вот еще. Ну за правдой, это улучшится у старейших братов, у них же там только пироемники. Путин был пероемником у Ельцина, Медведев был пероемником у Путина, а потом Путин пероемником снова Медведева, хоть он никуда и не зник у той час, покули Медведев был Клоунишка был президентом. Усе строится на пираемниках. Поглядите у соседней Азербайджан, где Алиевы пираимают. Поглядите у соседнего Казахстан, где Адназарбаева нехта пираиме. Про Узбекистан я уже навод не говорю. Короче, я говорю, усе такие вот скали, оценивать сегодня выборы у Беларуси. И мы про это уже казали в наших программах. То и что отбывается на, на постсоветской просторы. Это то и что уся прыбал такая-ка и не была Николи советской, пера обирая своих президентов, и как не тикаю на Украина, теперь обирает и просто снизшивает их. Их это справедливо? Бог, это сдается больше демократичный народ. Э помимо белорусами, казахами, узбеками, азербайджанцами и іншими. ну еще а Грузия, но в у Грузии это не до... доста... самодостаточным бардаку отбывается. Па... тому не могу сказать, что у Грузии все бы настолько отвольно и настолько народ демократично распоражается уладой, якая будет далее им керовать. ну сами бачите и все же я хотел бы вернуться до того же пытания, про которое мы говорили, за что белорусам все такое. Mm -hmm. Мы не отвлеклись на Габреев и других. Ну, э, карма, карма, будем ее называть, будем называть карма. Уж не знаю, кто верит, кто не верит, я, я, я, я, но... Какие-то отказы на все. Карма Карма, <сосе> да, самое простое, которую надо будет отработать. А, ну и вот сейчас, получается, отрабатывается все это дело? Ну, попадается -по так. Ага, ось уже пошло, пошла информация про то и что я не веру стопроцентная ялка ну, до 10.40. до десяти сорока десять сорок уйдешь уже есть стене а, сейчас 10 что такое 10. 40? а не не не не это, это... Это... Это, это, это так робится пропаганда это видите кто отличая стопроцентную ялку Другий минский роддом <социатива> я. Я у <социатива> все стопроцентно проголосовали. <социатива> ага. То есть э, в роддоме, который на улице Урицкого, мы знаем, первые. Там проголосовали так. все. Так, я, я, я, я, я про другие а а, а, а другие-то подается на супротив Одежд а другие Минские. А, я веду Все. Это что? Моя была женка там ранжала. Вы имеете в виду... Вторая советская была. Так, это степянки, когда ехать на трактор, на завод. уже другой. А вторая советская, это была в центре, это была еще не Мига, туда ближе к парку, не к парку, а к филармонии. Они это шпиталь. Это... А, нет, это не госпиталь, это да, это да, это госпиталь, но там, в принципе, тоже... В общем... да, да, да, там, там, там было родильное отделение. Да, мы, там родильное отделение да, там родильное отделение, там мой брат рождался, это Мы снова такие пошли по у тему, зараз я просто отрывлю информацию частково и хочу самую свежую донести. Так что мы маем за Есть какая-то информация о голосах процентом соотношения голосов, проголосовавших за того или иного претендента? <связь> так, не мы пока не маем э, э, остатние за экзит пулами, а экзит пулы я уже э, прозвучивал. Э, Далее есть еще одно заявление от Лукашенко. Он, заяв... Он заявил, что когда есть проигравшие, они повинны это признать. Mm -hmm. Вот так. Короче, я короче что все проиграли об этом. То есть, но, но, но, а я а проиграли. Мы... Да, да, И про это новый старый президент, так, там, поставьте новый старый. Яна официально про это заявил, что яны повинны признать, что они проиграли. Прошу. самое, со интересное, что чего я чекаю сейчас, это э, от Года-сотка вот экзет с европейской коллегии, которая за этим назирала. Али они пока что ничего не дали. На жаль, и, кажется, до да, конца нашей программы сегодня не дадут. Но вот выводы некие евроколлегии, коллеги Совета Европы по правах человека, они будут очень важны. Но для нас, не для Беларуси уже. уже не для Беларуси. Вот так вот. Вот такие справы у нас. Понятно. Ну хорошо. А скажите, все-таки как э, событие по поводу вруждения Нобелевской премии э, все-таки отражается или не отражается, не имело никакого значения, это как-то мимо прошло вот, в выборах, и, естественно. Но вы знаете, мы с вами еще в пятницу, кажется, говорили про то, что, за тема Нобелевского лауреата Алексеевича, и она не как высшая сегодня за выборы. Потому что и она застанется в истории, ну и Лукашенко так же, разумел, застанется в истории, потому что это первый президент Республики Беларуси, больше, да рече, будет никто другим, когда их это помрет насколько я понимаю, разумею ситуацию. Uh -huh, uh -huh. Потому это две историчных особы, которые на сегодняшний день, ну, может, не сопротивляются одному, потому что две историчных особы на каждый историчный момент не напасешься. И тому выбор Лукашенко все же крыху тени тяни. На этот момент крыхут, они по разумению с тем, что Алексеевич держал все-таки Нобелевскую премию. И это действительно так, и так должно быть, потому что есть недоречные ценности, есть даречные ценности. Так вот, Алексеевич это даречная ценность. Сам по себе Лукашенко это недаречная ценность, потому что никто не знает его нации, никто не знает, откуда он взялся, никто не знает, какими языками он володой, бо он не володой, не водной, навыць не русской не володой, тая трасянца, на якой он размовляя это нешта жудасная, и я не мог ее принять. Я сам, после 15-х годов отсутности у Беларуси, вы бачите, что не настолько добр размовляю по-беларуску, але я усё ж таки застаюся и у памяти, и у души тым человеком, який уявляе себе Беларусь как Беларусь, а не так, как Евляясь и Лукашенко. А Лукашенко не разумеет, что такое Беларусь и что такое белорусы. Он никуда не читал, не писал на белорусской мове, не ведает, что такое белорусская мова, он не верит, что такое белорусская литература. Мы имели некие контакты. Я еще до туль, я не стал президентом, и я просто ведаю, что. И он не вельми адукованный человек в этом плане. И тому, как стать президентом Беларуси и працавать с такой страной, как Беларусь, и столько годов и столько лет у всех тех, кто имел нейкое право и махчимость узнять голос против него, то мне подается, что вот такого... Бывают национальные диктаторы, скажем так. Вось мы начинали с того же Гитлера, а он все-таки был национальным диктатором. Он не как ну, на крыху на, на маце у немцев тое, на что немцы повелись и зачем яны пошли. А вот Лукашенко для меня некая дикость. Что он отчу у белорусов? Калиону в и не белорус и не белорусского уны и ничего никогда и не ведал и у белорусскую литературу не уникал и просто когда кали... была такая фраза великая у Лукашенко скажем так я читал верши Быкова Быков за всю свою жизнь не написал ни одного верша. а Лега каже, президент Республики Беларусь казал до речь вот такая ситуация ну, понятно. Ну, я вам хочу сказать, что, скажем, там, песняры, Мулявин, он тоже, как бы, пел на белорусском языке, но никакого отношения к белорусскому языку он, собственно говоря, не имел и никогда и к Беларуси не имел. Но, тем не менее, он был чуть ли не национальным героем. А вы верите, коли мы будем про Песняры, то это ж сопроводы белорусский Битлз? да. И в этом не отмовить никому. И Мулявин это интересная изява, между тому, что из архитектурных институтов тогда пошли некий пласт культуры, что у России является, даруйте по-русски, расскажу машиной времени с Макаревичем у голове и то и что з'являлось у белорусской культуры, как Мулявин и Шабалин, яны починали я к концам левоны, кали вы помните да, да конечно ось, и у юбилейки играли и таким чином вот такой пласт зиявился у концы шестидесятых у первой половины семидесятых и я не могу сказать <coughs> что Мулявины песняры не белорусская з'ява. яны соправды белорусская з'ява. Это вот миновито тое, что заставило у якісті момент беларусау прачуцца до того, что яны усе ж таки беларусы. Может, яны пели не на... Но ну, Барткевич але ж, пел на чистой мове, Барткевич — соправданный белорус, и заучёный был таким. Э, что еще? Потом, когда яны организовали новые песняры с Дайнака, я это заучёный не успрымал, потому что это не песняры, и это не то белорусское пение, которое они яны Но это четырехголосцы, которые делали песняры на белорусской мове это фактично битлы для советского союза когда битло у нас ну не не ўспрымали, Ну, успормали разумело да? на магнитофонных лентах это все было але але вот песня роу было чудо у нас слушать и сегодня всеми ломаны до да гретуль вс ⁇ что Песняры все такие были такие неординарные ансамб для советской эстрады Когда там выходил у йоикобзон выходила там софия ротару пели патриотичные песни неки а потом выходили песняры и пели белорусское просто белорусская на четвером голосе, битлумская со своими гитарами, и это было цудо, поверьте мне, это было цудо. Вот это то, что сегодняшний президент ни не зразумея, хотя пошлые годы э, песняры у опошним э, составе своим э, нее э, подвернулись себе под президента сучастного уже э, Республики Беларусь и не сказали э, казали несколько лесных слов с Лукашенко, но это понятно, потому что просто государственное финансирование, они были державный ансамбль Республики Беларусь, и без бюджета они никак. Это мы все понимаем. Тут, когда уже уступают в речь гроши, и когда вы бюджетный государственный ансамбль, больше ничего не сделаете. И между прочим, современный, новый, старый, Президент Республики Беларусь ухитрился не как приручить вось у всех тех, кто мог бы и быть до его оппозиции. Застались старые беларусские рокеры, которые все же таки застаются в оппозиции. Но два тренда Республики Беларусь, это веросы и песняры, были приручены. Хоть Раинчик до того, как президент Ужасный, старый новый республики Беларусь уступил свои права, и он все же и мкнулся писать новый гимн с Леней Праджаком «Живе Беларусь», который назывался и с правдых, это лезунг для Беларуси «Живе Беларусь». И была написана шикунейшая тема музыкальная, ну там провершее крыху я Несгодный, что Леня Пранчак написал, але усё ж таки, усё ж таки, у гэтам отчувается некая годность, годность тых, кто писал гады текст, и амаль что про два гады Раинчик ушел, пошел так само, под вот такие державный контроль, под державный бюджет, и хоть он был больше, может, поспешный навод чимсти песняры, хотя они такие так самое были на тот момент еще коммерцииная, але все ж такие, он попал под Гета, и это был той каток, от э, которого э, трэбы просто перейти на другой бок в улицы. Вот uh -huh. такая справа Просто но... на другой цены не перешли. Про себя бров мы не говорим Ну про я не кажу Ярмоленко это особный выпадок Хоть я его за все не поважал там уже все было Зразумело Коли у этих двух выпадках спорно Там было зразумело От коранью я кажусь ну, вообще, я полагаю так, что было бы неплохо нам в каких-то следующих наших программах говорить о культурном наследии Беларуси, поскольку действительно оно великое, если говорить о песнярах, то это действительно эпоха, эпоха в музыкальном не только скажем белорусского творчества, а и всего Советского Союза это действительно были белорусские Beatles и в них был снят фильм и они действительно их так принимали в Соединенных Штатах просто невероятно. Ну, наверное, поэтому, скажем так, Кашипаров так и остался. Баркевич, женившись на корпус, тоже переехал э, туда. Э, я имею в виду туда, к нам. Туда, сюда. Туда, сюда. Я к тому купал и у Паулинки туда-сюда. Это было. Ну, помните, да, недавно был концерт сняры. Сябры и веросы. Ну, из веросов Тиханович и Поплавская только, собственно говоря, okay. были. Да, но они, собственно говоря, как выступали, так и выступают. Надо сказать, недавно я смотрел «Славянский базар», и интересно было смотреть. Ну, я вам скажу, что Поплавская... Она просто категорически не изменилась, хотя достаточно уже так это, будем говорить, возрастная девушка. Михаил, Михаил вы видите, мы снова-таки про нашего сегодняшнего президента. президента да, справа утым что сам по себе фестиваль «Славянский базар» памятайте, я крайне звался, это был фестиваль польской песни у Витебска. Но и, это я, и, да, и, и потом со зявлением нашего нового старого президента, які, якого мы снова можем повиншовать с, с этими выборами, он был переименован у Сребрный Витязь, а потом у Славянский базар. Uh -huh. И вот таким чином у узник Славянский базар, на который съезжаются не заусёды славяне, первым на кольке я памятую лауреатом уже обновленного фестиваля Славянский базар был, был Сасопавляяшвили, это первый. Ну а потом уже подтягнули з усяго было СССР. Ну тому подтягнули, что подтягнули, бо это некая так званый Славянский базар, это все-таки некая ностальгия по той державе, которая дякую богу, распалась. Я никогда не... Жаль, у меня не было на кон того, что она распалась. А это вот такая ностальгичная штука, с которой протягивают Но Это будет будут э, э, спевники и спевачки со славянских держав. Это не там, скажем так. Алига это была идея вось, такая, вось, от фестиваля польской песни, потом про Сребной до славянского базару мне подается я остался я кинофестиваль дагатуль а славянский базар стал вот таким яким и есть зараз. ну, ну дядя, дядя, это, <свят> это, <свят> это действительно я, <свят> я кстати <свят> не <свят> не <свят> <попал>. <свят> Да, я не попал э, все-таки я был здесь уже когда э, славянский базар э, еще не было поэтому я не помню что это назывался э, польской песни, зато я очень хорошо помню э, фестиваль в сопоте Uh, как был, так и остался. Ну, со со со со со со со со со не знаю, да, не знаю. Я так само не лишь Фестиваль в Сопоте это был фестиваль, ну, скажем так, варшавской домовой. То, то, были то, войска то, и то, и то, и то, и то, и то, и то, и то, и и это, это, это, это просто так Вось, чай, чай, чай, чаясь молодость будет снова я вертаюсь до до этой ситуации с лукашенко сегодня Чя молодость будет наступные пять годов ну чая? ну еще раз мы уже указали один раз у нашей программе что ты кто родили на родился у четвертом годде то им уже кольки годов и они ничего больше не ведали. И не ведали только одну Уладу. Только одну Уладу. я не ведали Уладу Лукашенко. Те, кто народился за пять годов, до его прихода до Улады, и они все равно, да может, даже за десять. Мы сами себе не памятаем. У десять годов так докладно, як можно себе памятать. Бо все ж таки были просто дети и... Мы с тобой только дурные дети, яку Краткевичу, нам добро с этой чубатой сорокой. С этой чубатой сорокой, хоть и она уже не чубатая, а вельми лысая, да? им будет добро далее, тому, что я не веду ничего, что может быть по-иншему. По-иншему может быть, это у свети, и может подается мне. Тому молодь бежит с Беларуси, молодь бежит просто невероятно, А куда, куда? У, у Европу в, в основном, в основном, в основном Германию Часткова, вось Моя дочка пока не ведала, что переедет в Америку. я сказала, что она хочет в Ирландию, например. Ну, я не ведаю, чему такие идеи, але это идеи, які народились Менавито не в ее голове, а народились просто за того, что такая э, сфера, ну, я быцем бы идей у этих молодых людей, что яны, чомусь в какой-то момент выросли, что в Ирланды им будет добра. И ну, тому я веру, что не яна одна, не яна одиная такое думая. Вот я большунов вот по детях тани моей, якие так само не собираются в основным жить в Беларуси, ну хоть вера может и собирается, але это недокладное же, бо усе же до да Европы их тягне и все ну как бы усе тое моё осиродзе, какое было и якое не мы, родители, а ты, какие дети уже, тех, кто со мной учился на факультете журналистики, и они все съехали. И просто просто все съехали. Таким чином, когда подводить выник сегодняшних выборов, голосуют не бюллетенями, которые нехто приходит и опускает в эти званые голосовывающие урны. Не, не то. Урна само по себе символична уже, так? Бог это Какие сведения на этот час, на эту минуту есть у вас? Михаил, покульничого даруйте, покульничого. Вот только то, -то, -то, -то, -то, -то, -то, -то той, что я обвестил, то и мы имаем на этот час. Uh, не, не, не, не, не, зараз я еще один... Uh, ну, на самом деле, официальные результаты будут объявлены в ночь с воскресенья на понедельник, я так полагаю. С uh, понеделка um, на уторок, мне так подается. Сделка на уторок? Uh, ну... Сейчас ждите, литеральную хвилинку, я еще уздуму сейчас некий ресурс. Так, выборы, выборы, выборы. я ничего нового, ничего. Пока что ничего <закан> нет, мы мои не пишут. Видать, сами подличиваются. Я понял. Ну, хорошо, тогда мы вернемся уже в эфир. У нас будет во вторник наша программа. И мы тогда немножко об этом поговорим. Спросим, оправдались ли ожидания... Главное... А, нет, мы спросим, Тодор же не знает, Тодор еще не ведает. Да, тем более, что он, в общем-то, далек от всего этого, он где-то там на даче. Контакта нету с ним, так что сезон заканчивается. Ну, хорошо, хорошо. Я думаю, что самые сопраудные выники сегодняшнего голосования подведил все-таки Тодор. По ему, ведомо, что нам не ведомо. Да, вы знаете по... и, и, и, и то, что мы николь не трамаем от официальных э, вытоков. Вы знаете, отвлекаясь в очередной раз от такого, конечно, грандиозного события, как вы выбрали президента <с> Беларуси, э, потому что это действительно, в общем-то, знаменательное событие, мы знаем. Э, я хотел сказать только всего лишь о том, что по результатам наших э, программ. С Тодором Тодоровым э, есть отлики, и вот э, два человека сейчас ожидают с ним встречи во вторник, хотят, чтобы он на них посмотрел и о них что-то рассказал. Кроме этого, кстати, у нас в понедельник будет э, человек, которая меня лично познакомил с Тодором, ее зовут Инесса. Тоже парапсихолог, маг и волшебник, но она, в отличие, скажем, от экстрасенсорной способности, она обладает способностью целителя, и она, в общем-то, на расстоянии, с помощью каких-то своих вот таких э, особых качеств, она действительно исцеляет. Ну, она это, ну, вы вот вы, вы не смеетесь, я серьезно говорю, есть такое понятие, как заговоры, там, на, на, на, наговоры, всякие вот на человека направляет какую-то такую энергию, обед а вы, вы, вы, вы ведете, это процуя. Да, так вот. И это и это, и это Так вот она как раз-таки помогает тем людям, которые подверглись вот такому вмешательству. Но ну, вы знаете, как в Вуду в такой в, в африканских, скажем так, традиции всякие там маски берутся. в Воду больше гаитянская, эмигрантов, провезенных у якости рабов, это усходне африканская такая традиция, якая перенеслась на карыбы. Да, ну я имею в виду, как это происходит, то есть, в общем-то, Целенаправленно идет такое энергетическое воздействие на человека, и его подчиняют воле того человека, который, конечно, обладает этими качествами, и он делает совершенно непредсказуемые, совершенно какие-то невероятные действия и существуют действительно вот какие-то магические такие ритуалы ну кстати вот и выборы в том числе в рамках очень серьезных на этой больше заработал Голливуд безусловно ну короче говоря на этом все-таки наша программа посвященная выборам президента в Беларуси заканчивается и мы встретимся теперь только во вторник уже. Я хочу сказать о том, что предыдущая программа с Валерией Кореной уже выложена э, и на YouTube и на Фейсбуке, поэтому можно с этим ознакомиться. Ну, д -д -дя Дякую, Михаил, и тогда, может, в ауторок я на 5-10 хвилин вытяну Таню, чтобы она с места нам передала пер пер то, что отбывалось. Да. Вот им вот, лику и с чему и, и, и так вот выключили интернет и я так разумею что выключили 90 процентов позиции белорусской сегодня ну надеюсь к тому времени ко вторнику все будет работать хорошо сподеюсь. ярослав огромное вам спасибо как всегда за очень интересный эфир и за мобильное такое вот движение в рамках этого эфира <связать> э, хорошо, будем надеяться о том, что справедливо все-таки восторжествует. Э, Беларусь получит достойного президента на, на, на, на, это, на, лет... на, на ближайшие пять годов. Алип пять годов. Ну, тем не менее. Хорошо, дорогие друзья, большое всем спасибо и до новых встреч в эфире. Э, да. Ярослав. Все, дякую, Михаил. Да. Всего доброго, до свидания. Было, было да. Поехали, да. поехали, да. поехали vehicle the vehicle the vehicle the vehicle the vehicle the vehicle the vehicle the vehicle the vehicle the vehicle the vehicle Пайхал, пайхал, пайхал, пайхал, пайхал, пайхал, пайхал, пайхал, пайхал, пайхал, пайхал, пайхал, пайхал, пайхал, пайхал, vehicle the vehicle the vehicle the vehicle the vehicle the vehicle the vehicle the vehicle the vehicle the